Здравствуйте, друзья! Сегодня свою работу начинает общероссийский форум «Россия Студенческая». Работаем, друзья! Работаем! Итак, друзья, форум «Россия Студенческая» первый день. У меня потерялся куратор, что мне делать? Извините, но кто вы? Рубиус Хагерит, хранитель ключей садов в до открытия форума «Россия студенческая» осталось несколько часов. А сейчас мы узнаем, чем занимаются участники в свободное время. Как вас зовут? Откуда вы? А, Голополосова Джастина, Калужская область. Какое у вас интересное имя? Джастина. Джастина, Обращай внимание. Джастина. Джастина. Джастина. Джастина зовут. Джастина. Джастина, Джастина. Что она значит? А, сама не знаю, что значит, но знаю, что маме понравилась героиня романа «Поющий в черновнике. и я назвала, назвала меня в честь нее. Вот это да! Вот это бомбануло! Собаку где сперла? У нас такая площадочка для отдыха и там в принципе очень много подобных вещичек для уюта, для отдыха и там можно очень хорошо провести время, пройдите посмотреть посмотрите совет. Ну детский сад, который там в тоже. Автоматически... Да, детский сад для взрослых, вот так вот успокаивающий. очень очень приятно. это идут а вы танцуете на самом деле все идут с открытия нашего форума общероссийского россия студенческое а мы здесь танцуем потому что мы радостно встречаем этих ребят и когда зайдут ребята что вы будете делать когда ребята зайдут мы будем врываться. А, Вероник, привет. привет. Ты организатор на форуме Россия Студенческая. Чем занимаются организаторы? Ну, организаторы? Там, чай пьем иногда. Даже кушаем один раз в день. Костей сопровождаем, на места рассаживаем. Мастер-классы будем вот завтра смотреть смотреть. Вот. Ну... А... Вот такие у нас прокачанные организаторы на форуме Россия студенческая и национальной премии Студент года в стенах Агр. Я на тобой поприкалась, понятно? Скажи мне, а чем отличается участник России студенческой от участника студента года? Первое отличие, студенты года круче, чем Россия студенческая. Второе отличие, нас быстрее кормят, чем Россию студенческую. Третье, мы быстрее получили свою раздатку. И четвертое, у них красненькая штучка, у нас синяя, которая линяет. А у меня есть три розочки и четыре девушки. Что делать? А... Дать розы все одной девушке, а, потому что она самая лучшая. А двумя девушке сказать пока. А если самых лучших нет? То никому не давить. Все. Себе забрать любимого. Ты приехала на Россию студенческую. У тебя как, драйвова? Мне вообще офигенно. О, ух, супер прям. Прям погода радует. Прям все шипит. Да, да да да, да, да, да, да, да, да. Все шипает. Отлично. Так, э, чего пожелаешь маме с папой? Маме с папой? Желаю всего самого хорошего Привет передаю Мумуль Папуль Вы меня увидите и Джуль, вырежут. Меня вырежут? Я не вырежут. Меня не вырежут Вопрос Что у вас в кармане? Телефон Ложь Вопрос Что у вас в кармане? Пирожок Правда, друзья, вот она, правда. Вот значит, ужин прошел, а они не наелись. Что ешь? Перешаг, покажи всем, покажи на камеру, перешаг, покажи. Где купила? Призывайся, в столовую дело. С обеда, значит, да? Потому что я А что ты делаешь на форуме Россия студенческая? Работаю в пресс-службе. Чем занимается пресс-служба? Служба занимается всем на этом форуме. Самая крутая. Ну, не то чтобы самая крутая, но от нас зависит многое. В большой семье клювом не щелкают. Вот и подошел к концу первый день форума «Россия студенческая». На часах уже 23.00, а это значит, что участникам пора отдохнуть.